Smooth fast это быстрое, качественное и, главное, бесплатное продвижение в социальных сетях. Мы работаем с множеством социальных сетей. Вам больше не придется платить или платить много. Выполняя задания, вы получаете монеты. Активируйте VIP-аккаунт и продвигайте ваш социальный профиль. Становитесь популярнее или даже звездой YouTube. Отличное решение для бизнеса – самые дешевые цены в СНГ, Рунете. С каждым днем мы улучшаем свой проект, исходя из ваших пожеланий и рекомендаций. За два года мы многого добились благодаря нашим пользователям. На данный момент у нас зарегистрировано более 270 тысяч аккаунтов, выполнено более 42 миллионов заданий. Присоединяйтесь к лучшей бирже по раскрутке в социальных сетях в Рунете smofast.com. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас будет очень необычное видео, как вы уже поняли по названию и по примушечке. Будет обзор на велосипед, название которого вы наверняка не знаете, а я вам скажу Называется этот велосипед «Велорикши». и бывает он нескольких видов: двух, трех и четырехместные. Да, и такие вот бывают. Нам на обзор именно попалась двухместная версия, то есть одно место для пассажира (возрастом до 6 лет) другое для водителя с неограниченным возрастом, грубо говоря. Производителем данного аппарата является Китай, потому что кроме них никто это не производит. Если вы знаете, кто, кто производит, напишите в комментариях, будет интересно почитать. А теперь давайте разберем наш велосипед так сказать, по деталям. Итак, начнем с первого. Рама. Рама у нас сделана из стали. В принципе, это понятно, потому что из, из, из чего она может быть сделана. Руль. Руль у нас необычный, он складной, то есть берет, чтобы затащить его домой в дверь потому что так он не пройдет дверь Дверной проем. а так, молодцы китайцы предугадали Итак. сиденье у нас очень маленькое ну точнее по высоте небольшое так как, опять же таки, как я уже сказал производитель является Китай и оно растительно на среднего китайца а я в эту категорию никак не попадаю в принципе ничего страшного прется поджав, ехать поджав колени это, я думаю, не критично. Но если вы маленького, маленького роста, то вам очень сильно повезло, дорогие друзья. Тормоза у нас тут двух видов: передние дисковые, причем если тормозят, то тормозят сразу два колеса, и задние барабанные. Вот они и здесь у нас. Колеса на данной велорикше у нас все три колеса 16 дюймов, задние в том числе. Мне кажется, что 16 дюймов для заднего колеса это очень мало, так как будет развивать он скорость небольшую, учитывая то, что еще в передаче там стоит у нас ну, низкая звездочка и а. он, короче, не предназначен для высоких скоростей как бы он предназначен больше для прогулки так что если вы любите быструю езду на велосипеде этот велосипед не для вас но, если у вас имеется груз, маленький ребеночек Софика, выходи или маленький ребеночек то, в принципе, он будет ехать на при... Приличную будет развивать скорость Если посадится ребеночка, то будет все нормально, да, София? Будет круто и комфортно, особенно ребёнку В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал А теперь давайте, собственно, проедемся Точнее проедем не я, а проедется мой младший брат Мистер Матвеса, подпишитесь на его канал тоже Ссылочку я оставлю в описании И на Софийке канал я тоже оставлю ссылочку в описании Погнали а, кстати, совсем забыл сказать, что здесь еще присутствует такая штука, как ручник. То есть здесь он блокирует два передних колеса и тем самым он не будет съезжать в какой-то местности гористой. То есть очень удобная функция на нем стоит